Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда я Белыч и как вы знаете я очень редко делаю обзоры на периферию, но недавно компания Гигабайт подогнала мне клавиатуру Aorus K1 и поскольку она только начала появляться на прилавках, а во многих магазинах ее пока вообще не найти, то я не мог упустить шанс сделать немного эксклюзивного контента прямиком для вас. К1 она поставляется вот в такой вот коробке, причем комплект поставки достаточно простой, кроме самой клавиатуры вы в ней толком ничего и не найдете. Клавиатура классическая на 104 клавиши без каких-то дополнительных крутилок, рычагов и так далее, но при этом стоит отметить, что сочетая верхний ряд клавиш от F1 до F11 с клавишей функции Fn, вы можете управлять рядом функций в приложениях, например делать выше или ниже громкость, пролистывать видео вперед-назад, включать и выключать воспроизведение, выключать звук, вызывать калькулятор и так далее и тому подобное. Честно по своему опыту скажу, что обычно я пользовался только двумя последними функциями и то редко. Я думаю, что быстрый вызов с сочетанием двух клавиш, находящихся далеко друг от друга, не очень-то и быстрый ибо требует отрывать руки от мыши. Но ну, а используя Fn в сочетании со стрелочками и всеми клавишами, что над ними, можно регулировать режимы работы подсветки клавиатуры. Все функции указаны в короткой инструкции, идущей в комплекте, так что я думаю, что здесь вы разберетесь, никаких проблем тут не возникает. Подсветка это наверное основной нюанс, на который делали упор создатели К 1 Что касается режимов, то тут есть простая смена цветов переливом, причем вы можете регулировать конечно же как яркость клавиатуры, делая ее меньше или больше, так и скорость смены цветов, делая ее то меланхолично медленной, то эпилептически быстрой. Можете выставить режим волны. Мой любимый вариант, ибо успокаивает разум. Причем волне можно менять направление, то есть развернуть ее течение вправо, или скажем вверх, или наоборот вниз. Можно выставить статический цвет, доступны аж 8 вариантов цветов. Можно выставить подсветку лишь нескольких клавиш, то есть а геймерские наборы. Доступны два режима, один для любителей дота и других моба, но второй для шутеров. Короче, когда вам кроме васт и контрола с пробелом, ничего толком и не надо. Ну и есть режим просто затухания-разгорания для статики Опять-таки цвета на ваш выбор И также есть два режима, когда клавиши загораются от ваших нажатий Также вы можете все это дело отрегулировать через приложение GB Fusion, Как вам только будет удобно Так что в плане функционала и кастомизации тут придраться не к чему Все в принципе почти идеально А вот в плане исполнения на самом деле есть к чему Дело в том, что данная клавиатура страдает той же бедой что и большинство, и я думаю, что по кадрам внимательный зритель уже понял, о чем я говорю. Если сформулировать просто, то инженеры забыли, что есть языки и помимо английского. Да, друзья, дело в подсветке второй раскладки, а именно нашей родной Поскольку светодиоды в клавише находятся только сверху, то ряд английского они освещают просто отлично А вот русский в лучшем случае процентов на 20 от своей мощности В итоге, если вы не печатаете вслепую, как я, то вам будет не очень-то удобно Радует лишь то, что шрифты выбрали хорошие. Я лично пользуюсь клавиатурой от Razer, и моя жена вечно материт их, ибо там хрен поймешь, что написано. Английский у них квадратный, а русский просто какой-то убогий. Что касается клавиш, то тут стоят красные игровые свечи, с одной стороны это хорошо, если вы заядлый геймер, ибо они имеют хороший отклик, но как вы понимаете, бесшумная такая клавиатура не может быть априори, ибо это взаимоисключающие вещи. Звучит она примерно как-то вот так. Что же касается других особенностей, то кабель питания тут длиной 2 метра и он не отстегиваемый, однако нам дают возможность провести его с разных сторон клавиатуры, для этого в нище проделаны определенные каналы. Ну и есть конечно же ножки, то есть можно поднять угол клавиатуры, что я считаю очень даже удобно. Вот как-то так друзья, больше сказать нечего, давайте же подводить итоги. Из плюсов я отмечу, во-первых отличную кастомизацию подсветки, как через клавиши управления, так и через приложение. RGB также красные игровые свечи черри, которые в принципе будут оптимальны для геймеров, ну и дополнительные функции доступные через клавиши Fn, хотя я не уверен что всем они будут полезны и всем они придутся по душе. Из минусов же, тусклая подсветка русских символов, это наверное самый сильный косяк данной клавиатуры. Также она не подходит для любителей тишины, так что если это вам важно, то также учитывайте данный момент. Ну и также в минусы отмечу скромный комплект поставки за свои деньги. Ценник у нее, к слову, от 8 тысяч рублей, но при этом нам не положили ничего, даже банального съемника для клавиш. Вот как-то так, друзья. Это наверное все, что хотелось бы вам сказать, но если вы планируете прикупить себе ПК или проапгрейдить имеющиеся, то в описании к ролику я оставлю ссылки на лучшие, на мой взгляд, процессоры и материнские платы, как для фанатов Intel, так и для AMD, так что я думаю, что это будет для вас полезно. Все ссылки будут в крупном отечественном магазине CityLink, который имеет филиалы почти повсюду, в большинстве городов нашей огромной страны, так что загляните, сравните цены, Но ну а если что-то приглянется, понравится и подойдет вашему карману, то конечно же приобретайте. Всем еще раз спасибо, друзья. С вами как всегда был Белый. Если видео вам понравилось, было для вас полезным и интересным, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал, также жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем еще раз удачи и до новых встреч.